Здравствуйте, на связи Ксения Таран. Я эксперт по индивидуальному бренду, это моя рубрика, где я разбираю человека как бренд. Сегодня в этой роли госпожа маркетолог Лилия Нилова. Да, кстати, слова-идентификаторы это не только метафоры и афоризмы. Ближе к делу. Сегодня у нас Америка... эм, в смысле русская мечта современная версия: маркетолог, блогер с миллионной армией фолловеров, долларовый миллионер, красивая женщина, девушка с обложки Playboy и, конечно же, self -made. Поэтому она и по попке шлепнет, и пакет с головы сорвет, и про деньги и тело в голове пояснит. Такой себе Моргенштерн с доминирующим клитером. Чёртова гений. Но ее чувство юмора как отдельный вид искусства. Естественно, ниоткуда не возьмись, ниоткуда не взялось, ведь основательница поп-арт-маркетинга трудится Аки Пчелк. На 90 килограмм похудеть и в Америку переехать, без мам и папиков, кстати, и акваменами крутить, и не бежать в ЗАГС и роддом, потому что часики-то тикают. Для меня Лилия Нилова – это живое адекватное доказательство того, что невозможное действительно возможно. Ее индивидуальный бренд – это про честный диалог, без заискивающего желания понравиться, про то, какая есть, про опору и ориентир на себя. При этом в ней столько энергии, что госпожа-маркетолог дает огромное количество пользы в своих соцсетях совершенно бесплатно. Будь то информация о прокачке инстаграм или коучинговые моменты. И по законам вселенной она получает намного больше. Очень понятная предыстория со среднестатистическими проблемами. Лишний вес, обиды на родителей, страдания по мужикам, нет, зачеркнуть, мудакам, стремление выбиться в люди. Угадайте, кто ее тут зеркалит? Некоторые из вас знают, что у меня тоже было сложное детство. С подобными проблемами сталкивалась чуть ли не каждая вторая, а может даже и каждая первая в мире. Тренирует и стиль донесения информации. Например, разбор многими любимых фильмов. После такого и разбились бы розовые очки, но выясняется, что они из пластика, и их можно только снять. Причем каждая должна это сделать сама. Если говорить о минусе марионетки, то на первый взгляд на предыдущие пункты их много. В какой-то степени это действительно так, но они все последовательные. Рассмотрим на примере дерева челешни. Да, ягод много, но главное тут это дерево. То есть от детских травм и сложной депрессии возникло все остальное. Некоторые из вас уже в курсе, что я полтора года хожу к психологу, и кое-что в моей жизни поменялось и в лучшую сторону. Так вот, инфлюенсер – это лидер мнений, в том числе благодаря многократным советам Лили и рассказам о ее опыте, я решилась обратиться к специалисту, и я благодарна за это. Личный бренд – это не только про вкусненькую монетизацию, а в том числе про влияние на судьбы людей. А вообще, возможно, так бы и этой рубрики сейчас не было. Клади слов и фраз идентификаторов, поп-маркетинг. Любимая и близкая мне Говно ли я, могу ли я, говно ли я Вау, гречка, шуба из писечек норок Кайфажорство, всплывшие пельмешки Баба Зоя у подъезда и так далее Насколько я помню, на одном из праздников в ее честь Даже распечатали все эти фразы на растяжке для фотозоны А еще Лилия немножко цукерберг И периодически устраивает голосование за красавчиков И не очень Рубрика «Пнуть или вдуть» наверняка вовлекает каждую вторую А может даже и первую Ну и мое любимое, где кожа, Лилия? Куда делась кожа? Этим вопросом задолбали настолько, что это стало одновременно шуткой внутри комьюнити и неким дверным тестом в одном флаконе. Кто не в курсе, что такое дверной тест, гугл в помощь. Более глубоко в мир нашей героини помогают погрузиться друзья и ее близкие, родные и коллеги. Мама в отпуске, не по годам самостоятельная сестра подруги, люди из команды и другие. Меня, я думаю, еще многих подкупает ее автономность и самодостаточность. Пока все стремятся в какую-то там сратую тусовку, Лиля живет, как ей хочется. Без всяких прямых эфиров с Малаховым, шабашей блогеров и скандалок, интриг, расследований. Мораль всей не такова. Если ты самородок, тебе не нужна, Мишура. Вам просто повезло. Денег хоть лопатой жуй. Жир свалил в закат. Кожа магически исчезла, несмотря на большой сброс веса. Мужик. Ширики штабелями падают, сумки, ювелирка сами покупаются, и жирафы приходят сами через океан прямо по воде, да? Потому что повезло. Мне, думаю, многим импонирует, что Лили Нилова это про то, чтобы вставать, падать, снова вставать и снова падать, чтобы как итог улететь. И это я вам сейчас не про чувство домохозяйка из любовных романов, а про то, что хочешь кайфажорить, наслаждаться жизнью, покупать, что хочешь, помогать родным и так далее. Работай. Много, очень много. Над собой, над заработком, над телом просто работай! То есть, по факту, она дает надежду зеркалищам на то, что у них тоже. Получится. Особенно восхищает то, что это не просто один раз напряглась и звезда с неба упала. А реальный путь, где Лилия, например, не раз худела в два раза, набирала потом больше, чем скинула. И все равно в итоге пришла к настоящей себе во всех смыслах. Социальные доказательства. Почти 3 миллиона подписчиков переехало в Лос-Анджелес. Три высших образования, плюс Гарвард и Стэнфорд. 38 стран за плечами, благотворительность и налоги с каждого заработка, многочисленные каменья и презренный металл. Более 100 тысяч подписчиков на YouTube. Я боюсь исказить точную цифру, но это десятки тысяч учеников. это не 10,5к, а прям реально десятки. Насколько мне известно, больше 50 тысяч клиентов. Три книги, путешествия, команда мечты и многое другое. Какая основная линия у Лили, как у человека бренда? Думаю, это самая искренняя любовь. Любовь к самой себе. Из этого вытекает и работа, и шопинг, и самоанализ, и все остальное. Причем абсолютно все в кайф. А еще она про свободу. Так сказать, свободу писечки и ямы блядства. Потому что жизнь одна. И ни один аквамен или абьюзер не стоит того, чтобы жить ее в позиции жертв. Кто-то мне заявлял, что личный бренд это про то, что о тебе говорят, когда ты выходишь из комнаты. М? Лили за океаном, ребят. о ней говорят, а про комнату, ну... Всем пофиг на всех, стреляют те, кто в состоянии удерживать внимание и доносить свою ценность этому миру. А еще те, кому верят, а верят тем, кто говорит правду, даже если это слезы, целлюлит и созависимость. Ну или бриллианты, или тому, кто берет две тачки, потому что может себе позволить и не может выбрать. А еще те, кто открыт для новых форматов и не собирается кичиться тем, что а я, мол, все знаю, а смело адаптируются под сегодняшний день. А еще те, рядом с которыми люди растут в тысячу раз. Кончить хочу народной мудрости. Претендуешь? Соответствую. Если бы Лилия Нилова не сформировала свой индивидуальный бренд, не привлекала и не удерживала бы внимание всего вышеперечисленного, скорее всего, бы тупо не было. Наверняка есть крупинка везения, однако 99% успеха зависит не от нужного времени и места, а от упорства и работы. Если тебе интересна тема личного бренда, то все эти штуки про лайк, колокольчик и подписку, ну ты в курсе. Just do it, пожалуйста.